Протесты в Пакистане. Что стало причиной бунта? Волонтеры, расскажите о вашей работе. Какие тайны хранит книгохранилище Казанского федерального университета? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Кристина Отекина. Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетила делегация Социалистической Республики Шри-Ланки во главе с чрезвычайным полномочным послом Джанитой Абикремовой Илианаги. От лица Казанского университета на мероприятии присутствовал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям. Традиционно для гостей провели экскурсию по музею истории КФУ. Волна протестов, вспыхнувшая в Пакистане 10 мая, продолжается. За время волнения их масштаб возрос настолько, что правительство вынуждено было ввести в некоторые регионы войска, а также ограничить доступ к интернету. Сюжет Маргариты Михайловой.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 В Институте психологии и образования прошла дискуссионная площадка «Открытый диалог», где приглашенные волонтеры поделились с студентами тонкостями своего нелегкого дела. О том, что же такое все-таки быть волонтером и каково это без остатка помогать нуждающимся, расскажем в следующем сюжете.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 Эксперты почитали количество одобренных кредитов на автомобили в России за апрель 2023 года. Автосалоны рекордсмены и что же будет с железными конями завтра узнавала наш корреспондент Карина Саяхова.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 Книги дают нам колоссальный опыт жизни и делают нас мудрыми. Их главная ценность — связи между поколениями. О том, какие тайны кроются в книгохранилище Казанского федерального университета, смотрите в сюжете Виктории Бояринцевой. Книгохранилище – одно из самых загадочных и таинственных мест Казанского федерального университета, о котором знают только его сотрудники. Сегодня мы попали в основное книгохранилище университета, дорожащего в своих стенах огромный массив уникальной литературы. Основное книгохранилище научной библиотеки имени Николая Лобачевского насчитывает около 3,5 миллионов раритетных книг и изданий. Отдел древних рукописей – это цитадель фонда библиотеки. Как отмечает заместитель директора Эльмира Амирханова, книгохранилище – это уникальное здание, построенное по проекту Николая Ивановича Лобачевского, в котором созданы особые условия для хранения раритетов. Это самая крупная коллекция в России арабографических рукописей – Огромное наследие мусульманского мира здесь находится. Здесь очень ценные славянские рукописи, начиная с XIII века. Очень важные тексты для истории нашего региона, включая указы императоров нашим казанским губернаторам. И очень много важных прижизненных изданий с автографами наших великих писателей, поэтов, начиная с Гавриила Ивановича Державина, Третьяковского, Карамзина и многих других. Для того чтобы поместить весь этот массив ценных документов и старинных изданий, потребовалось построить три этажа в губь под второй учебный корпус университета. Здесь находятся периодические издания разных лет, например, вот это издание. 1891 года. Доступ к литературным и культурным ценностям книгохранилища научной библиотеки Лобачевского имеют и студенты Казанского федерального университета. Любой желающий может прийти и по специальному абонементу, предусмотренным условиями библиотеки, взять понравившуюся книгу. Здесь ведется запись читателей в библиотеку, выдаются учебная и научная литература, а также выдается литература, выписанная из книгохранения. Научная библиотека сегодня это не только богатый фонд книжных достояний, но и комфортная среда для учебы и саморазвития студентов. Помимо того, что ее пространство располагает тремя читальными залами и зоны отдыха, посетители также могут воспользоваться электронными библиотечными ресурсами. Виктория Бояринцева, Амир Ахтямов, Фарид Захитуглы, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!